Да, да. Ну, ладно. Допустим. Ай. То есть вы трошки ударились. Пас. Немножечко вы ударились, да. Сегодня от 24 часа будет глазами блогера, вот сегодня будем снимать тиктоки это по-любому будем снимать тикток, видите, у нас завирусилось одно видео, залетело 10 тысяч набрало, 10 рассказов, нас комментарию и есть еще один который залетел, тоже снимался вчера 4700 но здесь немножечко похуже статистика, вот, но 6 рассказов но тоже, типа, неплохо-то ну и третье, ждем, когда третье вот Вчера немножко залетело, но я ночью снял Это в сколько? В 11 часов где-то, наверное, снимал 13 часов, ну где да, где-то в 11 часов И вот смотрите, прикол, как оно выглядит <музыка> Короче, вот мой профиль, подписывайтесь Хочу 10.НГ Вот если уже будет 10 тысяч, либо просто будет это то ничего страшного. Просто хочу 10 тысяч, либо 50 тысяч. Да, котера? Опа-ча. Честно говоря, я не вижу, что вы видите. Надеюсь, что вы все видите. Ладно, немножечко вас упустим. Что ты горлаешь? Я тебя колотеть. А, бляха, муха, надо еще застелить, э, блин. Это самое, блин, а я колотить, надо еще немножко, Сейчас мы застелим, смотрите. Хопача, ёпты, хопача. чупонь, все, все застелили, все зашибись, все, все всю все супер все супер просто класс. О, опа, опа, опача, опача, и все, и все готово, сейчас я приду. Всё смотрим. здравствуй снег еленый снег да да так садимся в наш это самое Па, работает, да ты что? Ну все, нормально, да, У меня есть плюс один. Зо шей бись. Так, тут надо переводчик вырубить. Все, супер, все классно. Так. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, нам надо в игру за игру еще одну зайти. Получается. Я ферму играю, я просто играю в ферму. Все, я поиграл в ферму. Эх, кто поймет, кто стиктор готов поймет, что это за прикол. Ну не буду, не надо. Всё, у меня вот это играть. Так, да, что у нас еще есть? Ну такого больше такого интересного, ничего. Ладно, хорошо. Снова я напугаюсь, снова я напугаюсь, пока мы не там у меня по-польгомон. Друзья! ⁇ Так, кстати, шо у нас тут-то а по этим самым, надо посмотреть. А так, по миссиям. Днешняя обед, ⁇ п-ты. 5 дней, 5 дней, все на пять дней, 16 часов лин. Летина, так, спускай эту войну, сейчас идем в битвах, ок, окей, сейчас будет. Так, опа, спешл карта, так, спешл карта, если спешл карта нам надо. Халявных кристаллов нету. Что у нас тут? 100 кристаллов бесплатных. Забираем. Эти топоря зашел, Сюда реально очередная реклама игры. Тупо шо, вы даже не сомневались, пожалуйста. Эти. Блокиз. Ну это ему не хертелось, блин, не хлеба. короче, я жрать пошел, буду смотреть что-то. Так, 3 часа, ну, блин, мне это не интересно. Um, все, в принципе, раздаю деньги. Валстань. дела как ваше настроение молодец давно не виделись а на этом чудесном стриме предновогоднем чудесном стриме я хотел бы поинтересоваться у вас работает ли чатик достаточные кадров в секунду Ah, that was И короче я подумал Давайте я смонтирую видос Вы как раз посмотрите как я монтирую видос И вообще э, от лица блогера увидите, как это все происходит Весь монтаж, всю процедуру Понятное дело я это все ускорю Вот э, Некоторых моментов у меня нету Таких например как э, Ну типа эффекты какие-то Вот Поэтому, да, вот, э, Ну, в принципе, в основном, единственное, что я делаю, это я музыку скачиваю, Ну, музыку я могу с фанатики брать, потому что я в основном беру, вот, мне пришел страйк, э, из-за этого мне приходится сейчас, на данный момент, э, по минималке использовать авторские права, потому что вот последний видос, это было, была нарезка со стрима, э, вы везде увидите, где хотите, а так же самое здесь есть TikTok. Э, ну, моя подборка ТикТок лучших Я скоро еще ПВ снимаю, вот. Потому что очень много чего изменилось Очень много видосов залетело вот. Короче, грубо говоря, на, нарезка 2 минуты занимает а Я смонтирую потом на большее, то есть попризаю, поскачиваю Самое лучшее, только то, что залетело в рекомендации Уважаемые друзья, обратите внимание Это э, все ТикТок э, лучше. Это рубрика то, что залетело в рекомендации То, что в рекомендациях вот. э, Ну, то, что набрало много просмотров Поэтому давайте начнем э, Зайдем мы по, э, первым делом в фанатеку Блин, я не туда зашел, ёшкин, не втекай. Так, мне получается, окей, ты в жопу. Это мне по барабану. Так, для начала. Это видос будет про наушнички мои, как я покупал наушники, вот. Э, я думаю, как раз сразу смонтирую сразу выложу, у нас, сука, занимает. Ну, оно, типа, немного должно занять типа, времени, сколько оно там... Э, Ляха, муха, час, офигеть Вот это мне монтировать, уважаемые друзья Это жесть, это жопа полная, как мне долго монтировать Чтобы сейчас сделать хотя бы минут 20 Если вы знаете, у меня видосы приблизительно Ну, я люблю долгие видосы снимать Потому что, чтобы аля ля похавать, либо еще что-нибудь Вот, единственное, это что, то, что сейчас я снимаю 24 часа Здесь немножко дольше будет Но сейчас это все дело пообрезаю Вот, красивенько сделаю, все для начала мы будем просто вы вырезать моменты те, которые нам не нужны, а потом мы будем уже показывать дальше, что у нас есть. Здесь очень много моментов тех, которые будут, могут быть лишними, поэтому мы пытаемся сократить где-то до минут 18, не знаю, 15, вот. И... Я специально это делаю, если вы любите посмотреть долгие видосы, там похавать, то без проблем можете, конечно, это все делать. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Почему-то камера паршива записывает. Я хз мод. Ну как долго будет рендерить, походу ЭХЗ. Все, готово а весенку. Да, нужно еще взять эту самую где-то картинку. Ну ладно, давайте пока что на рендеринг поставим. Рендеринг, поехали. А. Сука, оно займет смотреть. Короче, все. На этом я пока что буду заканчивать. Вот, мы еще вернемся, когда оно срендерится. Вот, потому что оно долго будет рендериться. Я думаю, параллельно можем ремаз схожу. Вот что-нибудь посмотрим что да как потому что мне капец как ли что-то делать вы даже не представляете и... ладно короче все пока что все встретимся чуть позже не расходитесь вы... короче друзья уже у нас 830 вот видите 830 у нас уже влог нас то половина смонтировалась, это где-то примерно час прошел вот, ну и сейчас я, короче, решил, чтобы зря времени не тратить, пускай себе монтируется, я схожу в магаз, но вот, куплю воды, может, еще что-то куплю, не знаю, Короче, мне, вот туда идти, но вы не представляете, насколько мне лень его пхаться, что трындец, вы просто не представляете, здесь так тепло, здесь так хорошо, и, блин, мне надо пхаться этот самый. Ага, скопец, короче. Ладно, я пошел. Я не знаю, смогу ли я подснять или нет. Потому что вообще, вообще, по правилам магазина нельзя снимать. Но посмотрим, как оно все будет. Возможно, самому. Короче, что там снимать? Я просто возьму воду и все. что, что там снимать? Я не знаю, что там даже снимать. Все. Пошел я, короче. Если что-то получится, я сразу говорю. Если что-то получится, я постимую. Если нет, то нет. Короче, как вот так вот немножечко тодик выглядает, но ничего страшного. Вот. Ничего страшного. Тяу, тяу, тяу, тяу. Вот. Красивое смотрение, денежки, это и хвост подерет мне жизнь подтяну. Ладно, короче, не взял с собой крепление, потому что оно сильно много места занимает. Реально, я тупо не спрячу ни в карман ни куда, я блин как до дебил, ходить с креплением наверх по магазину ну это такое себе, да ладно, если бы еще какие-то там сталки либо еще что-то, ну короче, грубо говоря, типа если бы куда-то на какие-то заброшки лазить, либо что-то такое интересное то да, ну, да типа магазин ну, зачем, типа нету смысла дома, окей ну в магазине, блин будет ну, как на лазе осмотреть вы сидел, где-то камера торчит вот так как, как ты бил, это как окно вот, и будет смотреть, такие господи, это дурачок, турка выезжайте за ним, бегу все, короче, выходим, все, выходим, тупо, выходим, оп, нифига не видно, как обычно. в течение дня мы вышли, это трындец, блин, э, все реально тупо, сейчас иду и тупо вообще не знаю как это объяснить, но мне, так как я очень долго не снимал, я очень редко снимаю на youtube, потому что я в основном перекочевался на тикток, вот, э, так как я очень долго в тиктоке сижу, ну то есть, что там, там снял минутные видосики дебильные, чтоб поржали туда-сюда, залетело 10к набрал, там видосики набрали вот и все не надо геморриса, что типа какой-то надо, э, не знаю, там локаза какая-то нужно, чтобы что-то снять, либо же, э, что-то, какие-то идеи придумать то есть, ну, тут, там идеи можно придумать я сам и идеи пишу на там такие мемы, если что, ссылочки все в описании поэтому можете посмотреть, а тут я блин, раз сто лет вышел наконец-то сюда, на улицу, блин, вообще жесть, Фух, блин, уже очень давно на улице не снимал, очень давно, это Тургетском, тредец как э, немножечко э, так скажу непривычно типа все, все смотрят на типа, тебя как новостям вот идешь такой блин сам собой трендишь вот и хрюч что там говорить что там говорить я хз, вот так что вот такие вот дела все будем сейчас я, да чудо дай будем идти дальше Короче, как обычно, снимать не было чего, поэтому да, купил вроде, себе воду такую вот, ну сладкую воду, кока-колу взял, и взял себе еще тройку, так сказать, поэтому да, идем домой, будем дальше монтировать видос, 45 минут, блин, видео, это же надо, блин, так сделать, офигеть, вы должны это посмотреть, это, потому что это дрен я... я его даже не, не монтировал, типа, я музыку понакидал, продублировал и все, то есть никаких эффектов, ничего, просто тупо видос на 45 минут, поэтому вы должны просмотреть Самый долгий видос за историю канала. Поэтому такие вот дела. Так, все, мы поднимаемся уже врублюсь дома, если что-то изменится. Друзья, блин, что шутка криво стоит. О! Все, короче, мы вернулись. Как обычно, ничего нового не поменялось, ничего. Не поменялось, короче, воду купил. Аэропосы заряжаются. Поэтому вот такие вот дела так что ты Тута, тута. так в тиктоке у нас ничего не изменилось 7000 было как а так и есть но ничего страшного говорится вот. поэтому ничего такого будет пахнуло что-то а прикол слышали что походу пахнуло я не знаю слышали или нет Что пахнуло. так? я себе отопление врубил поэтому мне зашибись как говорится вот поэтому все зашибись как Хотя я слышу, что говорили, что должны забанить YouTube банит за маты Хотя, -мо э, Не знаю Типа, если Не жестить Если не жестить А, типа, нормально Говорить, вот Ну, не жестить, там, раз Пару матов в видео То, я думаю, ничего страшного не будет А если там жестить по полной программе Что э, капец, то да да, может, наверное, и западет, если там каждое видео, что не видео, то бан... что мат, вот каждые 5 секунд мат. Вот да, такие дела. Ну, у нас культурный канал, поэтому мы э, не это самое. Как говорится, мы не материмся потому что, ну, всякое может быть зачем? Типа... Это не круто, как говорится. Да. Опа, опа, вот и раз. Так, нам надо как-то воду положить, а он сюда не ляжет, спасибо, она сюда не ляжет, да, да, не ляжет, тут вода есть, тут есть, а куда ее положить а? Эх, его положить-то, а? фихи его, можно, может сделать вот так вот, а вот это сюда, да, все, пускай охлаждается, Будет прикольно, попьем водички. я люблю колу пить, только если пить каждый день это трендис, оно противно стоит. Но ты привыкаешь и оно типа Как вы можете понять, оно привыкание, вызывает привыкание. Оно потом вкус привыкается и оно уже не в прикол. Раз в месяц, раз в неделю прикольно еще пить, а каждый день, ну блин. Во-первых, это вредно, во-вторых, оно потом вкус пропадает. типа никакого насаждения нету, как раз в неделю, например, либо раз в месяц выпить. Что у нас по видосу? У нас видосы еще монтируются, да? Угу. Еще час. Хорошо, друзья. Сейчас 9 часов. Через час где-то примерно вернемся. Я закину на Ютуб, сниму, как я закидываю на Ютуб. Вот. Оформляю это все, делаю. И на этом, я думаю, уже будет все. Как раз последний этап, это выложка видео. Как я его буду монтировать, я не знаю. Посмотрим, что-то как-то придумаем. Потому что реально материал очень дофига. И как вы можете заметить, у меня видосы, именно сейчас у меня видосы будут выходить, реально очень, ну, не будет задержки, как обычно, там, у меня раньше было, что, 2 недели, 3 недели не было видосов, вот, и сейчас оно получается подобное, давайте я вас сниму, что, что тут снимать, Блин, что тут от а первого лица снимать, давайте я сейчас сниму и назад как я ранее говорил, э, видосы будут выходить регулярно, потому что сейчас праздники, сейчас куча всего, у меня больше возможностей что-то снимать будет. вот, И если что, что-то интересное, в любом случае сниму, если что-то интересное в жизнь. Э, я не снимаю, у меня задержки из-за того, что у меня нет того что снимать. Если что-то появляться, но я снимаю. Если нету ничего снимать, все, я тогда жду, пока что-то интересное будет. Вот, потому что сейчас на данный момент у меня как до дому. Дома. Утром пошел на работу, с работы домой, с дома на работу, хавать вот, ага, вот, зашел, хочется, поэтому вот такие вот дела. Но у меня работа не пыльная, там чисто программирование, поэтому мне нравится такое, почему не дома. Поэтому вот такие вот дела. Понятное дело, за счет этого меня уже пропало. Много времени, ну и снимать нечего, даже если у меня было больше времени, у меня тупо нету что снимать, у меня в жизни не так, ну, немного что-то такого интересного происходит, если что-то интересное происходит, я снимаю, и плюс вы можете заметить, у меня наушники появились, у меня У я роутер родителям подарил, вот, сейчас на видео старый стоит, а, вот этот роутер, тоже все... Все видео, которые новые выйдут, они будут все по сказочкам, поэтому не пропускайте. Так же самое будет, самый концепт прикреплен, плейлист с логом и смотрите самые свежие влоги, самый первый. Будет. Так что вот так вот. Все, мы тогда отключаемся и включимся уже, когда все смонтируется, когда, уже будет... когда я уже буду загружать на YouTube, и когда я буду уже превьюшку, так сказать, фотошопить. Поэтому мы вот такие вот делаем. Так, все. Не прощаемся, не прощаемся. Все, ждите. Котейка. Так, друзья, час ночи уже. Наконец-то самое. Я уже очень сильно хочу спать, очень сильно уже. Очень сильно устал, я сегодня стримчатки в ТикТоке проводил Помимо того, что я ничего, ну, помимо того, что снимать Вот мой влог уже смонтирован Вот он 45 минут, почти, короче, 46 минут он вот занял Завтра буду уже все делать вне кадра Монтировать, это все вылаживать Вот, и да, с помощью стрима мы уже набрали Как я и хотел Все, вырубаем все так, да, Сейчас я покажу, что-то последнюю сделаем. Сегодня проводил стрим, очень классно пообщался с подписчиками. Даже некоторые подписчики подписались на канал, за что им отдельное спасибо. Вот, смотрите, у нас было 9, 917 на канале, сейчас уже 919, что намного раз лучше. Прокомментировали видос, вот, просмотрели, прокомментировали, лайк поставили. Вот. Поэтому очень классно. А в ТикТоке у нас уже было 7, 700 сегодня утром. Вот, я снимал 4 видоса, провел стрим и у нас уже 7800, вот видите, 7800, поэтому вот так, поэтому все. У нас, кстати, еще вот этот видос 11 тысяч почти набрал просмотром, вот, можете посмотреть. Так, 11000, да, потом еще вот этот, тоже немножко, да, да набрал здесь рассказов 6 комментов 20, ну тоже типа хорошо залетело и еще последний видос, это вот это еще да, да набрал тоже, видите, рассказали есть, тоже лайки есть, все супер ну и последний видосы тоже уже начинает набирать просмотры понемногу подписываются. вот что есть, очень хорошо здесь 40, 40 лайков вот, ну, в принципе, такое мелочь, но мелочь, но приятно. Вот, поэтому все. Идем спать на этом. Ну один раз, когда стрим ввел, вот я. Даже давайте вот так. Последний стрим вел, там оставалось буквально минут 20. Я чисто случайно нажал на эскейт и получается весь рендеринг сбился. По новой запустил. И это еще минус 5 часов забрало. То есть суммарно оно забрало, получается, по 3 часа 6 часов оно все суммарно собрало, ну, убрало. То есть рендеринг занял всего 6 часов вместо 3. Поэтому вот это дело. И думаю, все. Всем удачички. Всем пока. А я иду ложиться спать. Все. улыбаемся Идем спать. Всем спокойной ночи, спать. Блин, забыл сказать, чтобы вы не забыли подписаться на мой канал и поставить лайк. Кстати, сейчас я врублюсь назад. Забыл сказать, чтобы вы обязательно подписались на канал, если вам понравился такой контент. Если вам понравился такой прикол, как мы целый день сегодня с вами провели. Ставьте лукас, и подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, расскажите всем своим друзьям. Вот, если я увижу очень хорошую отдачу, я буду продолжать снимать такие же видосы дальше, вот, поэтому это не первый, не последний видос, поэтому все, все зависит от вас, если наберем, ну, не знаю, ну, давайте просто по приколу 20 лайков, если наберем, то без Б я сделаю еще одну серию такую подобную. Поэтому все, на этом все, всем удачички, всем пока. Спасибо за то, что были со мной.